22 марта состоялось заседание Совета ПАС Тыкли, на котором с должности члена правления была отознана Олеся Душкевич. На должность руководителя предприятия будет объявлен новый конкурс, От объявления его результатов обязанность члена правления будет исполнять Артис Биркманис. Он должен будет в срочном порядке решить ряд вопросов, основной из которых – не допустить потери финансирования ЕС на строительство новой котельной территории ТЭЦ-3. Прежний член правления Тыкли подала заявление об уходе 15 марта, после того как от Центрального агентства финансов и договоров было получено решение. О прекращении финансирования проекта реконструкции источника тепла TED-3 с установкой оборудования на возобновляемых источниках энергии, так как в закупочной документации констатированы нарушение требований закона о публичных закупках. До 30 марта Даугу Пилсылтоун Текли должны обратиться в агентство, чтобы оспорить решение и найти способы реализации существующего проекта. Поэтому срочно было создано заседание акционеров предприятия, на котором был назначен исполняющий обязанности член направления. Конкурс на вакантную должность будет объявлен в ближайшее время, а пока назначенный руководитель будет заниматься подготовкой всех документов необходимых для оспаривания решения. Артис Беркмани закончил Рижскую высшую школу международной экономики и администрации бизнеса, получив степень магистра в области управления бизнесом. В прошлом был получен богатый опыт в сфере финансов и развития предприятий, занимая руководящие должности в различных крупных корпорациях, в том числе в Латвии с Гайса Сатексма и Пассажир Вилтиенс. Принимал участие в ранее объявленном конкурсе на должность руководителя Далгупилсилтунтыкли, заняв второе место, и сейчас выразил готовность применять весь свой опыт и знания, работая в интересах докупилчан. А сейчас погода надо, я сварю воды, челзня. Для меня честь руководить этим предприятием, и я рад, что могу работать в Даугупилсе, ведь мне всегда нравился этот город. В первую очередь я ознакомлюсь с ситуацией на предприятии и со всеми вопросами, требующими срочных решений и действий. Главное, что деятельность предприятия продолжится. Оно по-прежнему будет снабжать теплом добыпилчан, а я, в свою очередь, направлю все силы, знания и опыт на то, чтобы продолжать развивать это предприятие и завершить все начатые проекты. Делая это в интересах держателей долей капитала и всех жителей города. Пabeigtу, каудир, сактим, пабе, као, минея, туретая, Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга ДАУГОПИЛСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ.